Я открываю, я открываю очередное заседание клуба. Мы решили посвятить его теме, которая вообще вроде на слуху, и часто используются эти слова, но на самом деле обсуждение ее такое... Вот мы с Алексеем думали, вообще присутствовали ли мы на подобной встрече, где бы так подробно обсуждали принципы оценки да, или принципы проведения оценки. И оказалось, что кроме тех случаев, когда ну, шла работа, собственно, непосредственно, вообще-то других э, так, подобного рода встреч не было. Вот. И и я решили, бы добавил, Володь, что так. применительно к самооцениванию их вообще не было, 100%. Значит, никогда. применительно к мы провели небольшое кабинетное исследование и поняли, что такого вообще никто в мире не делал. Если взять любую профессиональную ассоциацию, такого не было. Вот. И мы решили, что эта тема важная. Это как бы ну, такой верхний уровень документов или решений профессионального сообщества принципы проведения оценки, которые касаются вроде всех. Вот. Но действительно примительно к самооцениванию некоммерческих организаций, то есть. По сути дела речь идет не совсем о профессионалах, которые проводят оценку, да, потому что мы как бы в НКО работают разные люди, да? но все-таки мы имеем в виду, что когда говорим о самооценивании, то это люди, которые не занимаются постоянно самооцен органи... своих проектов или программ, да, они как бы занимаются еще другими вещами. И поэтому мы решили, ну, как бы вот стартануть с обсуждением этой темы. Я сразу хочу, забегая вперед, сказать, что Скорее всего, мы не успеем сегодня все пройти, а может быть и успеем. Но мы хотим это, это обсуждение довести до конца. Вот. Ну вот, собственно говоря, такое введение. Работать мы сегодня будем и в большой группе, и в малой. Пока нас недостаточно много, чтобы разделиться на две группы. Но посмотрим, как это будет в процессе. Вот. И еще один момент. У нас есть такая скрытая цель. Мы хотим... Результаты нашего обсуждения вообще-то опубликовать. Володя, пос... она теперь перестала быть скрытой. Как только ты об этом сообщил, все, конечно. Да, ну я имею в виду, когда мы готовились, и в объявлении а... это было. Мы хотим этот результат опубликовать как результаты обсуждения. Поэтому первое, мы будем фиксировать результаты. А второй момент, у меня к вам вопрос сразу. Готовы ли вы поставить свое имя? Потому что ну, это коллективное творчество, продукт будет, точно. Даже если человек не очень активно участвует, но все равно это все, что здесь будет обсуждаться и все, что к чему мы придем, это продукт общий. И поэтому... Давай по-другому сформулируем, Володь. Если кто-то возражает против того, чтобы его имя упоминалось как участников подготовки данной публикации, то тогда напишите нам, и мы не будем включать. А всех остальных по умолчанию включим. А технический список участников у нас есть, поскольку вы все да. регистрировались да. на встречу. Да. да. Вот. Ну, короче говоря, вы можете написать в чате или сообщить о своем нежелании. Да. Вроде все, что у -у -у. касаемо вступления такого. Я передаю слово Алексею. Да, спасибо. Володь. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Всем доброе утро. Я бы еще добавил тоже вступление, что у нас в таком формате еще не было встреч клуба. То есть данная встреча, она действительно с непредсказуемым результатом. Мы не знаем, что у нас у всех получится, и мы предполагаем, что это такая совместная творческая деятельность, и на выходе будет какой-то новый, новый материал, касающийся принципов оценки проектов, и программ применительно к ситуации самооценивания. Обязательно, конечно, опубликуем и распространим максимально широко. Как всегда, скажем, спасибо проекту Пятый элемент, который поддерживает на этом отрезке на заседании нашего клуба. И вот хотели тоже вам сказать, что у нас теперь есть сайтик про оценку клуб, красивые, красивые названия. Можно туда прийти и посмотреть, в том числе, архив всех заседаний, видеозаписи, все презентации. Ну и будем дальше над ним работать. Замысел этой встречи, он родился в том числе в связи с тем, что Альянс про оценку, который является инициатором клуба, он ориентирован именно на то, чтобы... Оценка внедрялась в деятельность социально-ориентированных организаций разных, и, может быть, НКО в первую очередь, поскольку это как бы изначальная группа организаций людей, которые, которые поддержали нашу инициативу. И поскольку э, НКО в основном занимается именно самооцениванием, то мы подумали, что это будет такой полезный, полезный разговор. Значит э, пара слов вступительных, и, может быть, небольшое обсуждение, и перейдем уже, собственно, к обсуждению принципов. Значит, всем это известно, ну, просто обозначим, что принципы профессиональной деятельности, они регламентируют определенную сферу профессиональной деятельности, определяют поведение представителей профессии в значимых повторяющихся ситуациях. Ну, например, принцип, который во многих случаях, во многих профессиях актуален конфликт интересов. То есть если у тебя есть два разных интереса, которые вступают в противоречие друг с другом, то эта ситуация для тебя, как для профессионала, неприемлема, и Ты не можешь в такой ситуации выполнять качественно свою работу. В оценке это тоже справедливо. В некоторых случаях. Мы еще об этом сегодня поговорим. И принципы, конечно, эти формируются не в тени кабинетов, а на основе живого опыта. И, по сути, принципы являются результатом, консенсуса в каком-то профессиональном сообществе. И это согласие по поводу ситуации сложного выбора. Когда простой выбор, по этому поводу принцип не надо. Это все очевидно на уровне здравого смысла. Принципы к ситуациям сложного выбора относятся. И понятно, вот из этих двух двух фраз, понятно, что принципы, конечно, рождаются внутри именно профессионального сообщества. То есть сообщества людей, которые идентифицируют себя с определенной профессией, которые работают в этой профессии. И как мы говорили некоторое время тому назад, когда на конференции обсуждали профессионализацию оценки, то один из признаков, что когда человек... Профессионал, он этим себе на жизнь зарабатывает в том числе. И э, если мы посмотрим на то, что есть в мире, то первые принципы были сформулированы Американской ассоциации оценивания, и потом многие очень профессиональные именно объединения сформировали некую перечень принципов. У нас э, принципы оценки программы «Политик» были опублик... приняты ассоциацией специалистов по оценке программы политики и опубликованы в 2017 году. По этой ссылке вы можете перейти и скачать полный текст документа. И, и работа над ними шла более года, было продолжительное обсуждение, потом было голосование, и эти принципы были приняты, в общем-то, единогласно членами ассоциации на тот момент. Надо сказать, что... Если кого-то вдруг смущает слово «политик» в названии ассоциации, то здесь не нужно напрягаться, все-таки это ассоциация так по жизни складывается, что больше пока про оценку программ проектов, чем про оценку программы политик. Значит, в документе, на который была выше ссылочка, есть следующие тезисы. Здесь говорится, что принципы учитывают международный опыт, я основан на опыте работы российских специалистов. Замечательно. Дальше. Здесь сказано, что принципы носят универсальный характер и могут применяться при проведении различных видов оценки в разных сферах. Что тоже для нас очень важно. И надо сказать, что самооценивание – это самый распространенный вид оценки в социальной сфере определенного срединкой. Значит, дальше. Принципы разработаны с учетом того, что в оценке в общем случае могут принимать участие три стороны. И вот здесь, если мы будем держать в уме нашу, наш замысел, связанный с самооцениванием, мы должны, конечно, обратить особое внимание на то, что эти принципы были сформулированы с учетом в общем случае участия трех сторон, а именно заказчика. То есть представитель организации, который инициирует оценку, ставит задачи на ее проведение, будет основным пользователем результатов этой оценки. Ну, в случае с МКО, заказчикам часто, чаще всего, если это такая вот оценка внешняя, выступает донор. То есть донор говорит, мне нужно оценить вот этот проект. На конкурсной основе приглашает специалиста по оценке, человека, который привлекается для проведения оценки. И, соответственно, проводится оценка в которые участвуют и те, кто реализует проект, и те, кто является благополучателем, и другие заинтересованные стороны по необходимости, в зависимости от того, какие вопросы в заданиях включены. Таким образом, принципы сформулированы именно исходя из вот этого посыла, что в общем случае три стороны участвуют в оценке. В описании каждого принципа есть название, краткая формулировка и рекомендации каждой из трех сторон, которые перечислены выше. Поэтому это сделано для того, чтобы принципы были полезны для всех сторон, включенных в проведение оценки программы политики. Почему это было сделано в свое время? Если вы посмотрите на абсолютное большинство принципов с единичными исключениями, которые разработаны профессиональными объединениями, эти принципы разработаны для специалистов по оценке. И люди, являющиеся заказчиками или участники оценки, они могут расширить свое понимание, наверное, того, как проводится оценка. но для себя они мало что могут подчеркнуть в этих принципах. Мы решили, вот когда разрабатывали, мы участвовали, все присутствующие здесь члены ассоциации участвовали в этом э, в свое время. И поэтому... Значит, это, это появилось. Так, теперь самооценивание. А, ну, для того, чтобы нам двинуться дальше, мы решили предложить такое определение, которое основано на определении оценки программы от Майкла Пэттона. И, по сути, самооценивание от оценки отличается чем? Что это оценка, которая проводится командой программы или проекта. А все остальное там абсолютно идентично. Соответственно, если мы говорим про внешнюю оценку, то мы имеем ситуацию, когда у нас есть в общем случае три стороны, в частном случае может быть две стороны. Например, некоммерческая организация заложила в бюджет проекта своего там на несколько лет рассчитанного внешнюю оценку и на каком-то этапе некоммерческая организация нанимает внешнего Специалисты или команду специалистов для оценки своего проекта это две стороны, в общем случае три стороны. В этом случае, который я описал, получается, что заказчик да, это некоммерческая организация, а, соответственно, исполнитель это внешний специалист. Теперь, если мы говорим про самооценивание, тут получается три в одном. То есть мы. Как команда некоммерческой организации, сами определяем необходимость проведения оценки, мы ставим задачу на проведение оценки, мы ее планируем, и дальше по тексту, то есть мы собираем данные, мы их анализируем, мы выносим определенные, делаем выводы, вырабатываем для себя определенные рекомендации, что нужно предпринять, и, соответственно, реализуем то, что мы то, что мы. Собирались сделать с учетом результатов оценки. Плюс, то есть, мы и заказчики, и исполнители, и участники, потому что во многом чем отличается самооценивание, уже информация о проекте есть. И может быть тут больше будет акцент даже не столько на сбор дополнительной информации, сколько на анализ той информации, которую мы уже обладаем. Плюс есть участники оценки, которые вот на этом слайде изображены как символически это благополучатели, то есть в общем случае, конечно, благополучатели всегда являются участниками оценки, и мы, соответственно, при самооценивании тоже можем их привлекать к участию в оценке. Соответственно, у нас получается два основных вопроса, которые мы собирались обсудить на сегодняшнем совещании. И здесь нам нужно будет быть очень специфичными, и эти вопросы мы планировали обсуждать применительно к каждому принципу и всем рекомендациям, которые есть в принципах. И вопросы эти перед вами. Насколько принципы, которые разработаны, получается все-таки в большей мере для внешней оценки, честно говоря. Применимы для случаев самооценивания, и следует ли их скорректировать или дополнить для случая самооценивания. И нам кажется, что вот такой, такой поворот может быть очень полезен на практике некоммерческим организациям. А, ну, мы теперь хотим… Уважаемые коллеги, давайте так. Есть ли какие-то вопросы по вступлению? Или комментарии, может. Комментарии, может, какие-то. Именно к этой части. Ну, в целом, а, про принципы. По, по, по замыслу, да? Может, да. По замыслу. понятно? Да. А, хорошо. А, ну, тогда мы хотели приступить к обсуждению. И мы сейчас... Обсуждение будет построено следующим образом. Мы не будем делиться на малые группы. Нас всего 13, включая нас и организаторов встречи. Центр гарант. Пока справимся. Незримые, да, соответственно, получается 10 человек в группе, ну и мы останемся в этой группе, и мы, по сути дела, дальше хотели брать каждый принцип по отдельности и пытаться ответить на эти два вопроса. То есть обсуждать вот эти два вопроса, о которых Алексей уже сказал. Насколько применимы принципы оценки, ну, данный принцип уже, да, потому что в случае да. самооценивания. И следующий вопрос, следует ли скорректировать или дополнить его для этого случая? Ну и если следует, то как именно? Да, это как бы самая важная часть. Володя, еще я хотел дополнить. Вначале, вот, когда ты сказал, что мы можем сегодня не успеть, я хотел, коллеги, сказать, что Владимир имел в виду не успеть обсудить все шесть принципов. Да, их да, шесть. шесть. Мы принципов. думаем, что, может быть, мы успеем половину сегодня, а половину на следующий раз отложим. Но если быстрее пойдет, значит, быстрее сделаем. Угу. Я Хорошо. открываю следующий, да? Да, тогда давайте откроем принципы. мы будем действовать следующим образом. Я буду продолжать вести, фасилитировать встречу. Алексей будет записывать, но тоже подключаться, конечно, но главная его задача… Сейчас важная задача не главная, а важная задача – это фиксировать результаты обсуждения. Вот. И ну вот так мы будем двигаться. Я вас приглашаю активно участвовать. Итак, давайте рассмотрим сначала. У нас всегда будет мы сначала познакомимся подробнее. Текст я, текст я думаю перед вами у вас нет, но мы будем презентация будет оставаться в процессе обсуждения. Итак, первый принцип называется ориентация на практическое использование результатов. Да, я хочу сказать, что они конечно не в порядке важности, потому что в данном случае каждый принцип ценен самостоятельно, и это просто последовательность их предъявления. Да? Там логику можно объяснить, но она не так важна. Вот, поэтому э, как бы не будем э, на этом останавливаться. Ориентация на практическое использование результатов. Что означает этот принцип? А, как он раскрывается? Это означает, что весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение я перебил не понял. А, ну имеется в виду, что принцип исчез. Да. Слайд исчез, да. Сейчас темный слайд, по крайней mm -hmm. мере, для меня. Вот сейчас видно. Итак, mm -hmm. весь процесс оценки должен быть ориентирован на получение полезной для основных заинтересованных сторон информации. Есть ли здесь какие-то вопросы, прояснения? И вот мы уже приступаем к обсуждению, по сути дела, да? Как вы думаете, общее определение принципа да, соответствует ли проведению самооценки? Применимо оно к проведению самооценки? Пожалуйста, ваши комментарии, ваши соображения. Мы сначала не будем смотреть, как мы расписывали. Погромче немножко. Мы не будем смотреть сейчас на то, как мы это расписывали для заказчика. Для... Будем, будем, но позже. А, хорошо. Обязательно будем. Мы здесь планировали получается, пол... для, например, ну, для конкретной организации, на каком этапе она вдруг сподобилась самооценкой заняться. Если она начинает заниматься самооценкой, скажем, вот был проект в НКО, да, и они хотят вторую вторую этап или версию развития тогда оцен, оценка ну, полезная для информации одна ничего не надо тут ничего менять но если люди уже где-то в середине оценивают ну как они тут уже ничего наверное не смогут сделать и может быть чего-то надо менять может уточнять что-то uh -huh. все ну мы же знаем, что если оценка проводится в середине проекта, все равно польза какая-то может быть. Пусть не для этого проекта, а пусть для того, чтобы на будущее. То есть... ну, но, здесь, но здесь получается идея в чем? Что вопрос при самооценивании, важный вопрос в том, можно ли в принципе что-нибудь изменить и здесь сделать по результатам оценки. Вот такой вопрос. Ну, типа, да, да, вот так глаза, вот. Да, да, да. Да, Потому что одноразовые бывают какие-то да, проекты, еще да, чего-то. Да, может быть, да. какие-то нюансы. А так? Можно добавлю, Володя? Да. да. Ага. Я еще одно измерение хотел добавить, коллеги. Вот, мне кажется, здесь можно на сравнении с внешней оценкой тоже смотреть. Откуда вообще тема взялась? Ну, тема использования, вы знаете, она актуальна в оценке до сих пор. И не, не всегда результаты внешней оценки, я подчеркну, внешние оценки не всегда далеко используется, как следовало бы, по разным причинам. Но одна из причин, например, такая, что в бюрократической структуре закладывается процедура проведения оценки. Когда организация подходит к этому моменту, она обязана ее провести. При этом, вообще-то, результат никому не нужен. То есть, просто вот все должны провести, в бюджете стоит строка, и они ее проводят, и результат, соответственно, никому не нужен. Мне кажется, что в случае с самооцениванием это очень маловероятная ситуация. Но ну, когда мы сами решили, что нам это надо, и как бы потом мы не будем использовать, по-моему, это немного, ну, вряд ли, маловероятно. Ну, и потом я хочу сказать, что мы же сейчас пока на уровне формулировки говорим о некотором нормативном требовании, да, что должна быть, здесь слова очень важные, должна быть, да, требование как бы к да. оценке, мне кажется, то, что ну, в реальности э, может проводиться, например, просто в случае таких бюрократических каких требований, это, конечно, возможно, но тогда вопрос Само правильный. оценка возможно для соблюдения бюрократических требований. Нет, Ведь я говорю, ну, да. если представить ситуацию, если представить такую ситуацию, какую-то фантастическую, паттическую, но я опять же говорю, то, что может быть такое, это не значит, что ну, можем ли, нужно ли менять для этого принцип. Вот. Это же нормативные требования на уровне определения. Я не, предлагал менять, я не предлагал менять формулировку, я просто комментарий. сделал. Да. Смотрите, если значит самооценка без заказчика внешнего, это один вариант, хотя все равно есть получение полезной для основных заинтересованных сторон информации. Когда самооценка вызвана значит, опасением, что заказчику что-то не понравится, я они сами себя самооценят, у меня был такой опыт в жизни, немножко другое. То есть вообще хороший, правильный принцип и должен быть ориентирован, но по жизни масса всяких нюансов. А вот еще Елена хотела. Да, пожалуйста. Я, да? Да. Знаете, я хотела вот комментарий, честно говоря, вспомнила случай, когда бывает самооценка, ну, как бы спускается сверху тоже фонд, говорит, мы вам не внешние, но вам, мы вам даем формы, да, и вопросы, и, и алгоритмы, вы должны сделать эту самооценку. То есть бывают такие ситуации, когда организации... Ну, я знаю один такой случай, когда самооценку организация проводила не потому, что она хотела, а потому, что фонд им это как бы, предложил настойчиво. Ну, вот так просто. И, это а это вообще интересная ситуация, потому что вопрос, ну, правильно ли отсчитать им именно самооценкой. У нас определение там такое, что вроде самооценка, это когда мы сами решаем ее провести. А mm -hmm. тут получается, что это может быть даже рассматривать как внешнюю оценку, когда есть внешний заказчик на результаты, но он говорит, я к вам консультантов не пришлю, вы сами проведите и мне дайте результаты. Тогда да, это вроде да. получается внешней можно считать, оценку. Такой интересный, интересный момент. Ну вот у них по всем документам это называлось самооценивание. Ну может они просто сами не разобрались. Ну так, просто. Не-не, это... Надо подумать про определение тоже. Хорошо, вопрос. Вопрос. Нужно ли вносить какие-то изменения, если мы говорим об этих принципах применителя к самооцениванию? Вот изменения или дополнение к этой формулировке существующей? Давайте мы отметим последнее то, что Елена Касик сказала. Как возможно дополнение в плане, как мы определим самооценивание. Mm -hmm. То есть может ли самооценивание быть инициировано другой стороной, третьей стороной, второй, третий. Внешне, можно. извне, извне. Вот так И тогда в этом случае считать ли это самооценим? вот Я по определению, а так. Вроде Дальше можно, да, вам? Да, конечно. Я, можно вопрос? Да, да. да. Я, я вот, здравствуйте. Я для себя пытаюсь формулировать, а как по-другому это может звучать, этот принцип? Ориентация на теоретическое использование. Ориентация на неиспользование. То есть, ну, как-то не складывается. Есть, Абсурд конечно... какой-то получается. Да, да. Получается, это вот, ну, действительно такая очевидная аксиома, которая вот, ну, альтернатив-то вроде бы и нет. Для, для самооценки так тем более. Да, У -у -у. то есть применимо к... У -у -у -у. Даже скорее какой-то признак оценки получается. У -у -у. Вот, okay. вот, вот она должна быть такой. Если, если оценка, то она должна быть ориентированно используем. Хорошо. Теперь смотрите, мы говорили о том, что есть три стороны и принципы особы, изначально ориентированы на как бы рекомендации, до да, для трех сторон участников. Мы сказали уже, что у нас э, в случае э, самооценивания тут как-то все смешаны эти функции, да, эти роли. И поэтому мы сейчас будем рассматривать текст и положения отдельно, как они написаны, но опять смотреть, в какой мере это применимо и нужно ли вносить какие-то изменения для самооценивания. Итак, первый тезис в разделе Рекомендации для заказчика. В формулировании вопросов заданий на проведение оценки следует лично участвовать тем людям, которые будут пользоваться результатами оценки. тут не совсем понятно, вот если при самооценке, а которые, какие люди, которые будут пользоваться? Ну вот к примеру, да, вот наша организация особ. вот мы занимаемся самооценкой. Угу. Какие люди, вот мы сами будем пользоваться? Понятно. Это понятно. А если в НКО, например, благополучатели, да. они участвуют, да, да? И, и как они будут пользоваться или не будут, как без них? Ну, тут вопрос про пока реализации. про формулирование. Тут вопрос пока про формулирование вопросов задания, то есть про построение заданий. То есть, кто участвует в формулировке да. в формулировании вопросов задания? При самооценке так, кто заказчик? Руководитель НКО, председатель правления? или правление, или исполнительный директор. В НКО разные структуры заказчик кто. А может быть и команда, правда? Не обязательно может быть, и Команда, Команда, которая не любит исполнительного директора и хочет пожаловаться председателю правления. Вот собралась команда и хочет самооценку. Тоже личный опыт. Вера, а я не отделял исполнительного директора от команды. Бывает, что вместе. А бывает, что отделение. Есть личный опыт. Я не занималась оценкой, но я НКО занимаюсь уже 40 лет, Ну, практически 40. Первый грант у меня был в девяносто четвертом году от агентства международного развития. Всего насмотрелось. Ирина, комментарий. Ирин Решта. Да, у меня был комментарий. Я хотела сказать, что в оценке должны участвовать в формулировке технического задания, должны участвовать, наверное, те, кто потом участвует в реализации управленческих решений. Потому что, в отличие от исследования оценка нам нужна для того, чтобы какое-либо управленческое решение потом принять. Вот она и практическая ориентация. И, соответственно, и ТЗ должны разрабатывать эти вопросы, формулировать те, кто потом будет это применять на практике. Угу. Те, кто полномочен потом это применять на практике. Угу. Записал? Ну, так а в случае самооценивания? Ну и что, руководящий состав правления, например, или вот в идеале, да. Угу. Если это НКО, да. тогда правление потому что они будут пользоваться, и нечего там никого больше привлекать, сформулируют. Мне кажется, но, но... И Смотреть. вот еще добавлю, да. сейчас Влад, если мы оцениваем, например, отдельно взятый образовательный компонент, тогда там не только руководитель, но и руководитель образовательного направления какой-то, или там uh -huh. тренеры. Uh -huh. Вот я это имела в виду еще. Uh -huh. Uh -huh. Ну, смотрите, я бы еще даже задал вопрос. Вот мы говорим о рекомендации для заказчиков, но поскольку, как Алексей сказал уже, принципы особ все-таки формулировались, исходя из ситуации внешней, внешней оценки. А у меня вопрос. Вообще-то можно ли, ну, вообще в самом тексте, да, вот этих рекомендаций, нужно ли делить эту функцию заказчиков в ситуации самооценки? Правильно ли вообще слово «заказчик» используется? Здесь и выделяется это отдельная функция в случае самооценивания. Это нас и дальше будет преследовать. Проблемы хотел сказать Мальчик. Да, пожалуйста. Я не ну, не... я действительно хотела просто сказать, что мне кажется, что здесь надо было бы сейчас вывести те рекомендации, да, и просто, может быть, более четко сформулировать. Ну, какие-то вещи. При этом я все равно соглашусь с Сырой, да, что должны там формулирование вопросов должны принимать э, вся та команда, которая будет принимать и управленческие решения по поводу, ну, как бы, mm -hmm. внедрения результатов оценки, и то, что делать руками, да, mm -hmm. вот условно говоря, внедрять эти. Э, как как-то результатов, поэтому я, мне кажется, что вот лучше было бы, если бы мы сейчас там вывели в силу то, что мы писали, понимаешь, для, для заказчика, для оценщика и для, условно говоря, оцениваем, да? и просто я просто возвращаюсь, почему? Мы же этими принципами понимали, что мы когда-то, ну, хотели, когда мы вообще, в принципе, их обсуждали, мы хотели еще научить людей, ну, немножко объяснить им, что оценка должна быть действительно там, практичной, вот, ее не надо проводить это, и э, то, чтобы заказчик тоже учился проводить оценку. Ну, вот я как вспоминаю, как мы, почему uh -huh. мы тогда их делили. А сейчас, если мы действительно говорим для самооценивания, может, надо было вывести бы все это и подумать, вот здесь что-то было бы важно, ну, что-то добавлять или менять или uh -huh. там еще что-то такое, или uh -huh. переформулировать. Uh -huh. ну, мы их собирались вывести, сейчас выведем. Я, Валович, хотел сказать на твой вопрос. Мне кажется, что мы можем просто себе сказать, что тут есть рекомендации для заказчика, для исполнителя, для участников. Вот и Для заказчика и для исполнителя. Ну, это надо, мне кажется, рассматривать в первую очередь как функции, а не как роли в проведении оценки. То есть, когда самооценивание, мы формулируем задание на проведение оценки, мы сами же его выполняем. То есть, мы и заказчик, мы и исполнитель. Поэтому, конечно, эти... это деление оно для самооценения некорректно, так скажем. Если, ну, ну, да. Получается да. так, что, э, если исходить из вот, э, твоих соображений, получается так, что ну, одна из рекомендаций по описанию этих принципов для да. ситуации самооценивания да. может выглядеть так, что у нас не будет этих трех ролей. Да. Да? Или будет какой-то комментарий, касающийся того, что в ситуации самооценивания да. роли часто будут смешаны. Да, а, угу. вот. Это первый момент. Но второй момент, с другой стороны, вот я, э, сейчас, я Елена, я вижу руку, наверное, замечание не могу не откликнуться, но все-таки же действительно, э, ну, есть такие понятия, кто инициировал оценку, чье это решение было, там, почему у них возникло. Мне трудно представить ситуацию, когда вдруг все в организации решили и сказали, а давайте самооценивать этот проект. Скорее всего, это исходит из каких-то конкретных людей, э, вот. Но тут вопрос, они инициаторы или заказчики? Да? Ну, вот Для меня тоже ситуация пока непонятна, как это можно отразить при описании. Елен, пожалуйста. Как раз, какая разница между инициатором и заказчиком? В этой, вот в нашей ситуации при самооценке. Группа инициаторов, да, вот. Заказчик, можно его назвать инициатор, постановщик постановщик задачи. Да, это... да, в но, случае, но... инициатор. Ну, по крайней инициатор мере... Инициатор – это об, обличенный полномочиями, инициатор, например, mm -hmm. еще раз возвращаюсь э, какое-то руководство организации, да, там общественное mm -hmm. какое-то правление, что-то. И инициатор, который не является облеченным полномочиями. Вот только такая разница. Вот он тоже заказчик. Ему могут разрешить, могут не разрешить. Больше не буду. Не, нормально. Я, коллеги, хотел просто предложить, давайте руки поднимать у нас. Чтобы... Да. Хорошо. Елена, пожалуйста. Да, Елен, ну, я хочу, мне очень понравилось, вот, Владимир, вы сказали, мне кажется, надо нам договориться, вот про роли еще раз проговорить для себя, вот кого мы как называем. А то мы сейчас какая-то, у каждого свое в голове. Вот. Ну, вот Именно ситуации роли, самооценивания. Да, да, потому что я вот так предполагаю, ну, в организации, ну, в такой средней организации может быть инициатором оценки кто угодно, хоть менеджер, хоть координатор проекта, и мы можем для себя прописать эти роли. Вот есть инициатор, кто тогда может быть исполнителем оценки внутри вот, самооценивания, кто будет, может быть тогда участником, да, вот если mm -hmm. это самооценивание. И, и все, и разберемся, и так и будет это все у нас называться. Нормально? Ну да, подразумеваем. Я, да. я записал. Хорошо, угу. угу. это хорошее предложение, но у меня тоже вопрос да, был. -то дальше открываю, Володь. Да, давайте дальше посмотрим про содержание, имея в виду вот эту вот важность какого-то описания, связанного с тем, кто при, внутри, при самооценивании, кто является заказчиком, да, исп, исполнителем, участником оценки, Давайте дальше. Ну вот смотрите, значит, следующая формулировка включает в задание такие вопросы и ответы, на которые действительно неизвестны или, по крайней мере, не очевиден ответы. Нужно ли что-то в ситуации самооценивания здесь изменить? Ирина. Да, Ирина, или это рука, Ирина такой щит, не опущенная. Она подняла, рука. она подняла. Это, да, значит, такие вопросы, ответ на который действительно неизвестен или не очевиден. А если есть некая гипотеза, и мне кажется, что она вот так, и чтобы эту гипотезу подтвердить или опровергнуть, угу. ну для меня-то она очевидна, что я права. Ну то есть вы можете поднять вопрос, но кто-то скажет, да. нет, вы скажете, для меня вообще-то очевидно это все просто проверить, а другие скажут, не, это совсем не очевидно. Ну или наоборот провести оценку. Да. Ага. Я бы хотел Ирине ответить. А да, конечно, удобно. желтенькую неудобно понимать. Да я, я вижу. Свою тебя, да. да, да. Я Ирине хотел ответить, Ирин, я думаю, что если есть гипотеза и все считают, что она верна, и ни у кого нет сомнений, то ответ очевиден, и не надо проводить оценку. Да. А вот если есть сомнения, то тогда да. Поэтому вроде как нормально, нормально подходит. Я бы сказала, например, при разработке нового проекта у нас нет сомнений, ну, гипотетической организации, но у донора, которому мы подадим этот проект, для него это не очевидно. Вот, например... Mm. То есть это речь идет об обосновании замысла проекта. Например, да, да. проектная вот оценка фантазия. для обоснования замысла проекта. да? — Например. Uh -huh. Тут вообще получается, вот я тоже хотел, тут вообще получается так, что в ситуации самооценки может возникнуть ситуация, что мы в этой команде, да, которая там решает какие вопросы отвечать можем не согласиться поскольку они оди, одна какая-то группа или человек может говорить а мне все понятно я не понимаю что вам непонятно да а, ну то есть в силу погруженности в проект тут могут быть очень разные точки зрения да и что-то может быть непонятно вот я так понимал понял или ну там она... гипотезы или вопросы но она, а... она говорила о том что опять есть внешняя сторона угу. которая для которой уверенность команды в своей правоте может быть недостаточной. Просто уверенность. И нужны дополнительные аргументы, которые бы основывались на результатах оценки. Вот она об этом сказала. Ну нормально, это... Ну, записали. Быть, да, быть. Быть. Все записали. Вам просто не видно, у меня уж полстраницы. Хорошо. А -а -а. У кого-то есть еще дополнение вот к этому? А смотрите, мне кажется, да. что может вообще быть другая ситуация. Нам все кажется, что это очевидно, но иногда, когда... Кажется, что очевидно, даже ответы на вопросы. Иногда бывает очень полезно сделать оценку и там что-то проанализировать. Подтвердить, что да? Ну, ну, потому что на самом деле у нас зашоривается взгляд или там замыливается. Угу. И, может быть, наоборот, ну, как бы надо проводить оценку для того, чтобы или подтвердить, или получить совершенно неожиданные. Ну, как бы, mm -hmm. результаты, которые могут нас а, направить по совершенно иному пути. Mm -hmm. а, ну, это вот, мне кажется, очень бывает связано с, там, с теми же, ну, как бы, образовательными, может быть, или обучающими программами. Да? Ну, все хорошо, все там это, все хотят. А потом никто не приходит, никто, извините меня, не это, да, или, или оценивает, потом, что это просто не нужно. Да. Uh -huh. А мы все тут пребываем в святой уверенности, что все у нас прекрасно. Пишем очередную заявку, действительно, или там еще что-нибудь такое, а потом оказывается, что людям неинтересно. Uh -huh. Uh -huh. Вот, то есть, как раз наоборот, вот такая ситуация, что нам кажется, что ответ очевиден. Вот, все хорошо, оценку проводить не надо. А ее, может быть, бывает полезно провести на всякий случай, чтобы убедиться, что вот эта наша уверенность. <связывая> Зафиксировали. Могу, да, да. А Вера, пожалуйста, Вера. Тут мы сейчас пришли вот к чему. <связывая> что есть два... Э -э Два варианта проектов. Один, вот как сейчас вот Елена говорила, на старте, вот он нужен, не нужен, понравится, не понравится донорам. Ну, то есть мы уже делали один, второй, третий, внутри находимся. А другой вариант, когда самооценка, мы находимся уже посредине проекта и хватаемся за голову. Вот это, получается, опять два разных процесса. Вот, да, да, промежуточная оценка или... Или а до проекта, или Давайте даже вот больше... Вот да, вот да, да, угу, угу. Ну, то есть получается, что здесь, если говорить об этом пункте, то здесь возникает вопрос, что, может быть, какие-то иные ситуации по сравнению с внешней оценкой. И да, это, может быть, специально да. нужно обговорить. Да, и, вот. и, кстати, парадоксальная ситуация, что проведение оценки иногда ситуации, когда там большинство или большая группа исполнителей уверена в том, что проект хороший, да, она тоже может быть оправдана, да, то есть э, с точки зрения внешней, да, если все уверены, да, то и не надо проводить. Ну вот, мне кажется, здесь вот что-то про это нужно. Записал, да, надежда, пожалуйста. Надежда, пожалуйста, да. Добрый день всем. Хотела бы еще комментарий оставить, что есть Но один момент, это проекватил. проектная оценка, ну, самооценка есть да, момент, да, когда мы проверяем эффективность да, в да. самом проекте. А Но есть еще было. момент, когда, допустим, проект успешный, было. его можно тиражировать уже. <светный> <музыка> <музыка> Он приносит какие-то результаты. Вот. И в тот момент тоже, я думаю, что стоит какую-то оценку проводить и вообще насколько... Ну, насколько нужен, ну, вот, насколько интересен этот проект, если его там тиражировать, например, там, в другой области, зайдет ли он там, насколько он там нужен, mm -hmm. насколько он там будет актуален. Uh -huh. да, хорошо, спасибо. То есть здесь какие-то вот… Э, ну, да, Леш, пожалуйста. Я хотел откликнуться на то, что Надежда сказала, и добавить одну вещь. Надежда, здесь интересная вещь получилась. Вы начали с предпроектной, потом рассказали ситуацию, когда уже все закончилось и надо тиражировать. А про надо тиражировать, она уже опять становится предпроектной, правда? Потому что на тиражирование это да, интересно. Это как бы новое. Новые... Да. Да. да, и я хотел что сказать, коллеги. Вот мне кажется, что здесь важно тоже. Вот был опыт, допустим, у меня, когда пригласили, просто помочь поставить задачу для проведения самооценивания, и я не участвовал содержать, а фасилитировал совещание. И люди стали внутри организации, собралась команда, человек 10 их было. И ну, решили сформулировать вопросы, на которые бы, что бы они хотели узнать о своем проекте. Вот так вот был поставлен вопрос. И там было вроде брейнсторминга. Они сформулировали 40 вопросов. 40 они хотели бы узнать, а потом они посмотрели на этот список. ребят, ребята, ну и что, мы теперь перестаем работать и будем ответы на эти вопросы искать. То есть, мне кажется, что все-таки здесь есть должен быть баланс какой-то. И это вопросы, на которые мы хотим ответить, мы не должны руководствовать чистым любопытством. Какие-то должны быть соображения делового характера. Вот я хотел задать. Хорошо. Да, дальше. Давайте слежу. следующее положение. Объясни специалисту по оценке, как предполагается использовать результаты оценки. Мне кажется, это вот важный переход. Не знаю. Что вы скажете, коллеги? Нужно ли что-то здесь корректировать? Имея в виду все, что мы сказали до этого. Мы для себя решить. Не специалисту объяснить, а решить для себя, как мы будем использовать. Ну язык. да, потому что мы все специалисты в данном случае по оценке, если это речь идет о внутренней, о созмооценивании, извините. Или, или не специалист. Согласны? Да, Вера слушайте, если это самооценка, откуда специалист взялся внешний? Тогда мы про это и говорим. Убрать специалиста и сказать для себя решить верто. То есть решить, вот предложение, да, что просто решить для себя все-таки нужно. Как будто... самооценки самооценки не может быть специалиста по оценке. Ну как-то тоже вот. Да, да. Убираем. Следующий. Определить интересы, каких сторон можно или следует учесть в процессе формирования заданий на проведение оценки и сообщить об этом специалисту по оценке. Я, наверное, дополню здесь да. по формулировке. Коллеги, это откуда появилось? Что когда проводится внешняя оценка, и задание формируется в диалоге со специалистом внешним? то этому специалисту могут сказать, а еще вот есть там четыре заинтересованных стороны, давай с ними тоже поговорим и хотим, чтобы они также сделали вклад в формирование заданий. И это вот для такой ситуации, а для самооценивания как здесь будет? Ну убрать, сообщить об этом специалисту, остальное оставить. Угу. Просто убрать угу. и сообщить. А вот это последнюю фразу, мне кажется, убрать и все. Ну вот смотрите, а вот ситуация такая. Если мы, предположим, проводим сами самооценивания, но вообще-то планируем представить результаты донору, например. Да? То есть он ну, как бы согласился и выделил средства на проведение самооценивания. Ну, предположим, мы хотим тиражировать этот проект и вот э, каким-то образом доказать и. Э, э, доказать и обосновать ну вот тиражируемость да, проекта вот что здесь вот как а вопрос в чем, Володь, вопрос. Ну понятно, что когда есть внутренняя команда да, мы тут все сидим и понятно что мы сами для себя определяем какие интересы, да, каких сторон там. в данном случае да. сторонами могут быть просто отдельные участники проекта а мне интересно вот это, да, я считаю, что это важно Могут а быть если благополучатели, это... могут быть партнеры. Да, да, да. Вот если вопрос... мы вместе с кем-то делаем оценку, например. Ну, вот вопрос. Этот проект реализуем вместе. Если... Да. Ну да. Я понимаю. Может, здесь просто добавить, что как раз сообщить не специалисту по оценке, а сообщить заинтересованную сторону. Угу. Угу. Угу. Ну, или... Мне кажется, здесь. Ой, руку забыл. Можно? Володь, ну, можно? Да, да, конечно. Я хотел сказать, что здесь есть такой момент, что вообще-то, чем больше заинтересованных сторон подключается к постановке задачи, и тем более, если они вдруг участвуют в проведении оценки, тем труднее будет проводить оценку. И если мы хотим головняк уменьшить, то надо хорошо подумать. И мне кажется, преимущество самооценивания в том, что нам никто не будет диктовать, чьи интересы учесть. Мы сами решим. Uh -huh. Вот я запишу, uh -huh. ладно? Ну да. Угу. да. Дальше? Хорошо. Дальше, коллеги, если какие-то есть еще комментарии, вы останавливаете. Тут вот от Виктории Аширова сейчас я в чате я озвучу. Важна вовлеченность в оценку благополучателей. Как с этим вопросом? Он включен, он включен, наверное, да, здесь опечатка? Если мы хотим благополучателей включить, я так интерпретирую этот вопрос. Да. Нужно ли подключать их к обсуждению? Благополучатели – это, может быть, довольно большая группа, разная группа. Вот каким образом учесть их интерес? Ну, мы когда формулировали тот принцип в 17-16, мы имели в виду, что в числе заинтересованных сторон могут быть также благополучатели. Вопрос в том, хотим ли мы их ну, в явном видео упомянуть здесь. Давайте я запишу. Угу упомянуть, упомянуть благополучателей, прямо отдельно. Окей. Okay. Дальше, Володя, я уже открыл. Да, следующий пункт. Виктория руку подняла. Mm -hmm. Можно? Виктория, пожалуйста. Ну, я хочу тоже как бы включиться в дискуссию и mm -hmm. обратить mm -hmm. внимание, что участие благополучателей на сегодняшний день важный принцип оценки проектов может быть, даже, ну я бы сказала, ключевой, потому как мы делаем не проекты ради проектов, а проекты для целевой группы, которая должна стать основной частью оценки проекта. Мне кажется, вот это, ну, этот момент слабо звучит ну, в наших принципах. Ну, тут смотрите, а Как это должно быть, и если согласны, другие участники тоже. Потому что, да, с одной стороны, мы НПО, мы инициируем проекты, мы добываем ресурсы для их реализации, но все это делается для благополучателей, для целевой группы проекта. И никак иначе. И mm -hmm. сегодня основные тен тенденции в оценке проектов и как бы импакт, то, что мы называем, это именно, э, ну, как сказать, это именно голос благополучателей, насколько они удовлетворены проектом и, собственно, тем, что делается. Это как раз против проектов, которые догнать и причинить добро. Есть такие проекты, и вот мне кажется, здесь это важно. Я Спасибо. Записал. Записал. Ну, я тоже не могу короткий комментарий по этому поводу. Когда мы говорим о включении в оценку благополучателей, для меня это всегда... Ну, для меня это пока очень неопределенная формулировка, потому что включение благополучателей в данном случае речь идет об этапе постановки задачи, да, вот, об этапе формулирования вопросов, заданий и так далее. И когда мы говорим о включенности, то мне было важно понять, каким образом, да, вот мы, если мы говорим о самооценивании, мы можем в данный, на данном этапе включить. Ну, в общем, это такой вопрос для меня на которую нет однозначного ответа. Мы зафиксировали а. насчет благополучательности. Да, хорошо. Угу. А, мы переходим теперь к той структуре, которая есть в принципе сейчас. Это рекомендации для специалистов по оценке. Мы а. уже давно перешли вроде. Но я, ну, я же не прочитал. А, извини. Ну, а. Мы перешли, Поним, конечно, понял. но пока Это мы застряли на… Да, да, да, да, Значит, рекомендация – выявить основных пользователей результатов оценки, выяснить их информационные потребности и ориентироваться на потребности на всех этапах проведения оценки. Но, не знаю, вот опять возникает вопрос, если у нас такой э, команда да, смешанная, ну, где все функции перемешаны, да, вопрос, имеет ли смысл какой-то отдельный принцип, э, как бы именно выделяя специалистов по оценке. Тем более мы стали говорить, что у нас может не быть такого при самооценивании. Какой-то такой отдельной стороны. Да, Вера, пожалуйста. По-моему, проще всего убрать вот эти вот рекомендации для, рекомендаций для. Угу. А вот так угу. все подряд написать и будет идеально. Угу. Смотрите, да, получается, определить интерес каких сторон, выявить основных, угу. пользователей, вот угу. вопросы, задания. Просто вот сказка для взрослых. Угу. Okay. Ну да, хорошо, это предложение. Я бы сюда добавил, может быть, нужно тогда и посмотреть на повторы. Может быть, где-то есть повторы между формулировками. Следующее. Обсудить вопросы задания лично с основными пользователями результатов оценки. Ну, то есть мы определяли до этого, кто пользователь, в чем их интересы состоят, и теперь мы обсуждаем вопросы с этими пользователями. Ну, наверное, это внутри команды. Да, Вера, пожалуйста. Тут все хорошо, только вот сейчас секундочку. Вот определить, объяснить специалисту по оценке мы убираем, а дальше смотрите, получается включать в задание, определить интересы, выявить основных пользователей, может быть, только вот... Основных пользователей передопределить интересы, или это общий какой-то пункт, и обсудить лично с основными пользователями. Ну вот то, что сейчас говорила предыдущий оратор, основные пользователи – это благополучатели. Вот со благополучателями, наверное, задание не обсудишь. Поэтому вот выявить и обсудить, вот может быть, выявить основных пользователей и обсудить вопросы. Вот это прям сюда вот, и как-то стройненько. Я бы не стал, не ставил знак равенства между пользователями результатов оценки и благополучателями. Нет, я говорю, что благополучатели мы сюда не, не вставим. Угу. Вот, поэтому, значит, интересы, каких сторон это у нас вот тут благополучатели, да. а дальше идет выявить основных пользователей да. результатов да. и обсудить вопросы вот тут через запятую просто с основными пользователями лично, потому что мы выявили основных и лично с ними обсудить. Тогда, наверное, стройненько. А вот эти специалисты вот отсюда убрать, которые полагают... Да, да, понятно, верно, понятно. Володь, все... можно дальше, да? Да, Леш, можно давай. я на секунду? Мне давай, нужно давай. Секунду, а то... Хорошо, коллеги, давайте. Вот у нас следующий. Выясните у основных пользователей результатов оценки, каким образом они собираются использовать эти результаты на практике, учитывать это на всех стадиях проведения оценки. Ну, вот это как раз к повторам, о чем Владимир сказал. То есть у нас получилось, что есть похожие рекомендации для всех трех сторон. И если мы делаем самооценивание, то эти рекомендации надо соединять. Можно дальше, коллеги? Или здесь будет какой-нибудь комментарий? Ага. Давайте дальше посмотрим. Рекомендации для участников. При наличии такой возможности принять участие в формировании вопросов-заданий на проведение оценки. Ну, другими словами, если тебя приглашают, не отказывайся формиров... участвовать в формировании вопросов, наоборот, как-то поддержи. Это вот рекомендации для участников. А давайте я остальные открою. Если я нет возможности, передаю, Володь, читай да. тогда следующий. Если нет возможности участвовать в формировании вопросов, заданий на проведение оценки, то ознакомитесь с ними и с планируемым использованием результатов оценки. Я, вот кажется, здесь, я хотел сказать тоже. Да, да, да, пожалуйста. Я, коллеги, хотел сказать, смотрите, как получается. Ну, могут быть сотрудники организации, во-первых, а во-вторых, конечно, благополучатели, о чем Виктория говорила которых мы будем вовлекать в оценку, как минимум, как источники информации. Но они могут по каким-то причинам не принимать участие в постановке задачи, ну, в силу разных причин. И получается, что в этом случае эта рекомендация может быть адресована тем, кто является источником информации, но не активно включен в планирование и проведение оценки. Вот, что я хотел сказать. Да, Вера, пожалуйста. Я вам еще не надоела. <смех> ну, смотрите, вот, по-моему, тогда раз так получается не рекомендация для заказчика, а вот просто ориентированное получение полезности. Вот начинается формулирование вопросов, заданий. Вот сюда вот появляется, если нет возможности, то делиться. А при наличии такой возможности убираем, а если нет возможности делиться соображениями, вот все сюда, видите, тем людям, которые будут пользоваться. Вера, у меня предложение, знаете, какое есть? Давайте мы принципиальные вопросы будем обсуждать, а с текстом работа, вот, что куда переставить, мы же его разошлем, и тогда можно будет сделать комментарии прямо по тексту. Шикарный. Угу, угу. Так, вот, Володь, следующий я открыл. Да. Ой. да. Вот. Делиться соображениями относительно повышения практической пользы от проведения оценки с заказчиками, специалистами по оценке. Ну то есть, если, например, благополучатель понимает, что результаты этой оценки можно было бы использовать там, где, может быть, сама организация даже не знает об этом, то лучше про это сказать. Ну вот такая рекомендация. Угу. Вроде эту сторону как надо учитывать. Ну то есть получается, что... Если мы говорим о какой-то команде, да, вот, которая проводит самооценивание с неявным разделением ролей, но выясняется, что какие-то действия эта команда должна выполнить обязательно, чтобы ориентироваться, ну, чтобы соблюсти этот принцип. Да? Для того, чтобы ориентироваться на практическое использование результатов, надо соблюсти определенные действия. Да, там, да. Ну, в данном случае даже в большей степени на этап постановки задачи. Да, идет, потому что отсюда идет полезность. Но да. с другой стороны, сторона благополучателей, она выделяется. Да. Она остается, да, вот как бы участники оценки, да, ну не участники оценки, как в тексте, особо, а потому что мы подразумевали да. под участниками оценки и самих сотрудников да, да. проекта. Вот. Угу. В данном случае надо выделять группу благополучателей, как некоторую отдельную. Угу. То есть группа комп исполнителей проекта и группу благополучателей, ну для текста. А дальше какие-то рекомендации, да, вот внутри да. для них два, два рода рекомендаций. Да. Уважаемые коллеги, у меня такое соображение. Окей. Смотрите, да, мы можем двигаться к следующему принципу. У нас остается около получаса еще, да. Но вот э, вопрос теперь, как работать дальше. Ну вот Лена Мальцкая предложила все-таки открывать все сразу. Может быть, действительно попробовать так второй принцип, посмотреть целостно? Ну, с а учетом у меня того... еще дополнительное предложение. Да. Давайте на две группы разделимся. У нас довольно много. И будет возможность Давайте попробуем, говорить. да. Давайте и посмотрим. давайте тогда, Павел, можно сделать 20 минут? И у нас 10 минут останется на общее обсуждение. Да. Ну, мы договариваемся, что мы будем в группе целостно обсуждать. Есть, Давайте, ну, кусками, картинку. Да? кусками. Всю сразу всю, всю, ну, сразу всю, всю. картинку. Ну, всю хорошо. картинку. Хорошо, хорошо. Договорились. Хорошо. Хорошо. хорошо, тогда разбиваемся на малые группы, и мы с Алексеем будем фасилитаторами. И 20 минут, да, Володь? Да, 20 минут. Угу. Угу. Окей. Мы вернулись. Мы тоже, да. Виктория, вы услышали, да? Я успел записать вашу мысль последнюю. Там у нас... Да, то есть использовать да, вот да, эти, да, детали, да, да, да, чтобы записал. всегда всему учиться да. и всем записал. самим в изобретать. Взять то, что есть, адаптировать. И записал. Угу. Сделать полезное дело для души. Okay, okay. okay. Хорошо, уважаемые коллеги, у нас остается немного времени. Может быть, мы тогда сейчас... Подведем итоги, какой-то обзор сделаем, что было в малых группах. Угу. Я вот уже даже услышал, у нас этого в группе не было. Там, угу. а, ну и будем завершать и решим, что дальше делать. Мы успели только два принципа. Ну да, вчера раза четыре точно успеем. Мы теперь руку набили. Хорошо. Ну, Леш, сделаешь обзор. У вас больше народу было, у нас меньше было. Да, А сколько у вас было? У нас только... У нас на выходе было четыре. А, нет, у нас больше. Ладно, да. Значит, у нас есть несколько действительно соображений таких важных, и первый такой очень важный посыл у нас был специалист по снижению вреда в нашей группе, и она сказала, что надо быть уверенными, что от оценки вреда не будет, то есть, как бы, вот это изначальная такая установка, и... Исходя из этого, все остальное я бы прокомментировал. То есть, если, например, вы чувствуете, что у вас нет компетенции, чтобы нормально сделать самооценивание, то лучше его совсем не делать, чем сделать так, что потом будет вред. Дальше. Если у вас для того, чтобы проводить оценку, скорее всего, у вас есть достаточно экспертизы в предметной области, но, вероятно, не хватает экспертизы в области оценки в среднем НКО. Соответственно, сейчас есть возможности, чтобы немножко свои, свои компетенции развить, то есть и пройти обучение, что-то почитать. Там. Это сейчас, пожалуйста, есть возможности, и можно это сделать. В каких-то случаях, может быть, получится привлечь куратора там, из той же особ посоветоваться. И, может быть, кто-то внешний консультант, там, даже на условиях пробона. Если небольшая, трудоемкость небольшая, просто что-то посоветует, как сделать. Дальше. Если по ходу вы сталкиваетесь с ситуацией, когда вы думали, что вам хватает компетенции, а на самом деле в какой-то момент вы поняли, что их не хватает. Ну, например, вы работали-работали, а потом, опа, а вам надо случайную выборку, а вы не умеете. В этих случаях можно обращаться к специалистам, причем к узким, и не всегда обязательно к тем, кто оценку умеет проводить, потому что выборку вам поможет социолог сделать. Дальше. И последний, вот о чем сейчас мы как раз в догонку с Викторией говорили: что на самом деле существуют разработанные профессионалами хорошо отработанные инструменты как и методики, опросники, инструменты и методики, которыми можно пользоваться. Они в принципе доступны. И это тоже как опция. То есть не надо изобретать велосипед. Если в вашей области такое есть для ваших целей, то надо применять профессионально разработанный инструмент. Все. Ну, угу. у нас очень многое похоже, близко в группе было. Я бы только добавил здесь вот вариант такой, что но мы все-таки обсуждали границы оценки. Вот, ну, если говорить о приглашении экспертов, там, да, все-таки есть границы между оценкой с участием и самооцениванием. И вот как-то это нужно чувствовать и про это, может быть, ну, написать там в тексте и не переходить ее. Потому что это как бы другой вид оценивания. Да, они очень близко похожи. У тебя Еще... записано это, да, Да, записано. Да, хорошо. Еще добавил, добавим вот, нюанс такой, что, что, может быть, у вас не прозвучало. Надо посмотреть, какие компетенции есть в команде. Вот вообще внутри то есть можно так говорить мы ни разу не проводили самооценивание угу. есть отдельный вид компетенций но зато мы тысячу групп профасилитировали. да это а -а -а. означает что групповое интервью в принципе вполне возможно да Если у нас там одни фасилитаторы в команде причем угу. шикарные фасилитаторы умеют работать с большими группами разными угу. вот вот как пример и еще очень важный момент что ну, похоже, вот эта история с командой, да, что нельзя вот самооценивание как бы договориться о задаче, потом сказать, ну, давай ты вот делаешь, отвечаешь, давай вот все делай. Похоже, самооценивание очень командное дело, да, на всех этапах. И в связи с этим возникает вопрос, например, то, о чем вы, может, не говорили, что ну, надо эмоционально относиться, если мы только начинаем самооценивание, но ну, спокойно к этому, как… Я понимаю, снижение вреда – это важно, но с другой стороны… Допустимость ошибки, да, допустимость каких-то вещей вот, да, сложных. И в этом смысле очень важно рефлексировать, то есть оставаться в команде на всех этапах оценивания, но периодически обсуждать, как идут дела, да, вот какой, у кого какие трудности возникли. Это надо делать. Вот. И, по идее, мы, конечно, не от, нельзя отказываться от этого принципа вообще для самооценивания, он важен. Единственное, что вот Тут некоторый момент должествования в формулировках помягче бы как-то сделать. Там угу. довольно жестко сформулировано. Здесь надо как-то, ну как это, к людям полегче, да, помягче и полегче. Угу. Вот. Но, конечно, принцип убирать нельзя. Но вот с учетом этих дополнений вполне можно, ну, как бы вот, так сказать... Понятно, а, а вот Виктория еще добавит? Да, Виктория, пожалуйста. Случайно рука поднялась, Виктория? А, наверное, осталось. Хотела Нет. сказать относительно включенности команды или как вот организован как бы, процесс угу. оценки. Сейчас вы Мне пришла на ум мысль о том, что на самом деле, вот если использовать подготовленные вопросники или как бы самим разработать, то эти вопросники об так сказать, оценке проекта раздаются каждому члену команды и кто-то берет на себя труд объединять уже э, итоги, э, ну, вот как бы такого мини-исследования mm -hmm. внутри, это не значит, что оценку делает один человек, и он за это отвечает, и он mm -hmm. как бы варит всю эту кашу. Нет, как раз э, суть в том, что, скажем, вовлеченные сотрудники в проект, каждый, э, ну, заполняет опросник, и потом, собственно, рассчитываются баллы. Ну, так, разные приемы есть, но в целом хотела обратить ваше внимание на то, что это вот так. Uh -huh. Можно тоже. Спасибо. Спасибо. Uh -huh. Вроде мы к завершению, да, Валы? Да. У меня Получается, предложение. У меня предложение есть, коллеги. Мне кажется, что мы вот сейчас по посмотрели, как это можно делать. Мы в следующий раз с четырьмя принципами справимся. Я бы предложил прод... закончить это обсуждение именно в следующий раз. То есть тему продолжим. Да, в, в следующем заседании сделать вот продолжение. Даже если новые люди придут нормально, мы. Также объясним вначале. А к обсуждению текста мы потом пригласим более широкую группу. То есть мы можем и тех, кто сейчас, и в прошлый раз, и, и других. Вот а Лену вот спрашивай. Да, Лена, я вижу. Пожалуйста, ну, Лена Мальчика. смотрю на эти принципы, которые мы там дорабатывали, писали, я понимаю, что тоже все равно мы реагировали на те вещи, которые были тогда, когда мы понимали, что начинают заказывать оценку людей, ничего не понимающие, начинают заниматься оценкой, поэтому там действительно есть некоторая там, прям жесткость, я бы сказала. Да, вот, директивность. Ну, так, директивность, действительно. Вот, поэтому это сейчас так забавно У хочется. нас там есть пункт, Лен, мы себе пути отхода же там подготовит То есть эти принципы должны пересматриваться время от времени. Так Последний пункт. Нет, на самом деле, может быть и сейчас, если бы мы там начали это, мы бы тоже заняли опять более такую жесткую позицию. Но... Похоже, что должны быть разные для самооценивания и для, вот, для профессиональной деятельности в области оценки. Они отличаться должны. Быть нормально. Нет, я, я действительно там, с этим согласна, но мне кажется, что они даже директивные, даже для специалистов по оценке, поскольку мы все-таки их писали именно... Я говорю, когда у нас были всякие дурацкие случаи с спиной, вот. Я это тоже, это... Да. В общем, так. Печальный опыт был. Да. да, да. Подвергание okay. оценки. Окей. Okay. Да. Не знаю, уважаемые коллеги, я вот тоже хотел сказать прям кратко. Мне кажется, интересные такие какие-то мысли появились. Вот я смотрю сейчас на записи на свои тексты, потому что Алексей, у Алексея там есть записи, а я их не видел предыдущие. Но мне кажется, интересный текст складывается, какой-то вот связанный с самооцениванием, который, с одной стороны, вроде ну, продолжает эту линию принципов да, определенных профессиональности, с другой стороны, как бы учитывает эту специфическую ситуацию да, самооценивания. И, ну, не знаю, мне кажется, интересно может получиться такое коллективное, такая... Ну, текст, что ли, да, там, заявление, я не знаю, как это еще будет, но каких-то рекомендаций, может быть, или описание принципов самооценивания. Будет здорово, если вы во второй четверг июля придете. Придете, еще, да. Да, да потому что вы, вы помните, что было сегодня, да. Ну, в любом да. случае, в любом случае, если не получится, мы же Разошлю. никто да не написал, что отказывается от авторства. Поэтому не, не, не. мы уже Все вынуждены весь считают. текст вам да. рассылать. Да, естественно, вы Конечно. получите э, в полном объеме, даже если не сможете принять участие. Ну, а тем более, благодаря центру Гаранты, Павлу Военскому, нашему такому ангелу-хранителю, который не виден, у нас будет запись. И будет презентация, да, полностью выслана. И у тем даже, кто не смог там в следующий раз, тоже будет возможность пройти этот путь, да. Да, да. послушать, выбрать полтора часа. А так, вообще-то, мы должны заканчивать. Спасибо, да. Угу. Всего Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Да, увидимся. Спасибо. Да. Пока-пока, пока. Спасибо, только, пожалуйста, не переносите все в Телеграм. У меня нет здоровья на него подписываться. Хорошо. Нет, а мы особые вот встречи-то вот в этих инструментах. Ну, одну я не попала. Жалко. Да. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.